Как прекрасно купил новую квартир, квартиру. Вот. Да, она хорошая. Ну там согласен, она хорошая. Ну вот, все. Погнай, я ещ ⁇ сейчас за компьютером сижу. Вот так вот, вот так оп op, оп оп оп оп оп оп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 так вот так вот так вот так вот так вот так вот, вот, вот так вот так вот так вот так вот так вот, вот, вот, вот, вот так что мне заходили в стол? Надо на будову надо пойти а кто-то кто там кто там кто там тут и есть. Он кто то есть там кто то идет ты кто ты кто ты а привет кто что блин не взяли что что нельзя а, -а, а, блин. Ну ладно, давай. Я пока поиграю. Давай смотри. я играю, ладно, все. Что то у меня вот, вот так вот. Сейчас я был в конкур... Так, ну вот что-то тут потемнело. Уже. Ты будешь спать? Ты будешь, будешь спать или нет? Будешь спать-то или нет? Я тебя спрашиваю. Разбуди меня. Хорошо разбужу, хорошо. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, ты проснулся? Ты лунатик? Он лунатик. Он лунатик. Он бьет меня. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Он лунатик. Он спит. Он спит. Он спит. Он спит. ай, он, он бьет. Ай, он меня бьет. Я лучше убегу от него. От него. Да не входи ты в чужую квартиру. Сейчас поймать нас, там люди спят. Не так вот, не так вот уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уй. уйди, уйди, уйди, уйди, уйди. Уйди. Блин, да блин, да. Ты что делаешь? Нет, нет, ты ты. Ты что? Ты что дело Ты что дела Ты что делаешь? Ты что делаешь? Ты что... Все, я я буду, я не домой. Не туда зашел, да? Домой же. Так, это че моя карта? Да нет, нет, не пройдешь, не пройдешь. Да господи! Уйди, уйди. Мам, я надо, надо его разбудить, надо его разбудить. Что? Ты проснулся? Ты проснулся? Ты проснулся? Пинчикали если поставил зачем -то. Я. Что? Что? То ты офигел. Что? Ты его ты его типа вот так вот ходил так вот, так вот, так вот, ходил вот так вот, ты так уснул вот и говорил, и так вот. Потом ты типа так вот побежал на балкон вот так вот, начал что-то вот тут как вот истить вот так вот бегать. вот. А потом ты еще тут так вот стекло сломал. Не помнишь этого разве? Не помнишь? Я спрашиваю, ты не помнишь? Вот. Что? Что? Что? Не, Это не я. Это не я. Это не я, это ты. Что ты бьешь? Ты так вот спал, спал, спал, так вот проснулся, вот так вот. Начал так вот их но вот так вот еще потом туда вот выпрыгнул. Как ты, так не знаю, почему ты не умер, конечно. Я не, знаю, я не знаю, что с тобой стало. Вот. Я не знаю, что с тобой стало. Вот. Ладно, давай. Всё, пиканёмся, выйди. Что? Он чё, сломает, да? Ой, все, да, о все, это смысл, это смысл, это смысл да. Смысл, да. <связь> Мы даже не поспим. <связь> <связь> я вышел на балкон, я вышел на балкон. Я вышел на балку <свист> Ладно, я uh -huh. Вот так вот, сейчас я вот так вот разобралю Вот Ну что, погнали Что-то спать Ты что-то Не надо, не надо, не да господи, что ты мой, что-то. Пока. Я, я, я не понимаю, что с тобой. А, я не буду ломаться сейчас тогда. Вот. Покинул игру. Что, что он вышел, я не знаю. Упс. Выключай микрофон. Вот, круто мы побуляй, да? Да. Так, э, пошли. Вот, хорошо. Можешь сейчас в магазин сходить за продуктами? По Нам нечего это звонили, по поводу этого слова. Угу. Пойдем. Подали пошли. Мы уже. Погнали. Так, у нас же на четвертом на на, на четвертом этаже была квартира. Да. ну Дальше пошли. Погнали. Давай пошли. Так. Да вс, давай, выходи из своего компьютера, давай. Не надо вечно сидеть в компе. Давай, вставай. Так, загони в магазин, у нас ничего еды. У нас еды нету. Давай, и пока. Давай, давай, давай. Денег ну сейчас подожди. Так, а, а тут же, так. Вот держи. Держи. Держи деньги. Ну вот держи. Я не вижу. Подожди, может, здесь осталось. Короче, попроси в долг еду. в долг еду попроси, потом ответи. Положи. Да, пока... Вот, что, поиграем Что, погнай? Пам, пам, пам. Вот я уже с едой вот пришел. Пойдемте. Оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп. Погнали, я с едой пришел уже. Оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп. Оп, оп, оп вот я уже принес еду только я забуду где мы живем ну, ладно я кио попишу просто ладно я сприте выгоню ну. Вот так вот. вот так вот я принес еду. Не понял. А да вот где? Что так долго? Um. Ну привет. Погнали. Ладно, пошли. все за мной закрываешь? Обалдел. Сейчас побесим его так, короче. Пошли. Да, закладывай, тут давай есть. Ты что делаешь? <смех> <Дурак. смех> Хватит выкидывать морковку. <смех> не выкидываем морковку. Так всё. молодец. Пошли. Вот мясо держи. Вы заходи нормальные люди. Не бал, на бал... не бал садись давай садись да не ко мне вот садись вот держи мясо тебе поешь спасибо морковки держу немного ну как вкусненько то Да. М -м -м -м -м -м -м. Что ты делаешь? Ну, ладно, все. Так, все, вставай. Пошли. Погнали, да. Я тебя должен кое-куда отвезти. Пошли. Пошли. Погнали, погнали, оп, оп, оп. Что ты морковку эту выкинул? Теперь она грязная. Все, погнали. Вот видишь вот это вот здание, небоскреб, видишь? Вот сейчас ты будешь тут жить. Заходи. Так, подожди. Зато им не головой. Най. Вот там вот стоит. Ну вот я вижу его. Так, ты где? Ты куда ушел? Где? ССКА, мил, мама. Эй, ты где? Мяу ты. за -ма. скайл, мама. за скайл, мама. Давай походи. Уходи. Я пускаю маму! Так, уходи. Да. Выходи! кому говорят. Мелкий. Я тебе дам риску. Мелкий. Я тебе риску дам. Уходи. Пошли на первый раз. Выходи, прочитай, что тут написано, Та мелкий. Мелкий, прочитай, что написано. Ваша пет. Охапет. Ну ладно, завиду тут этот водит дом. Ваша петина. Ты сумасшедший, не прыгай, не прыгай. Спасибо. Спасибо, но ты будешь... Дурак. Вот ты дурак, скажи, ты дурак. Пошли домой быстро. Б... Нет, не домой. Пошли сюда, быстро. Быстро за мной. За мной. Ногу сломал. Ну, пошли. Пошли в аптеку. Ой, в больницу. Да, я тебя подниму. Давай, залезай. Давай я тебя придержу. Давай. Давай, пошли. Правда, близко, давай. зараза? Я тебе сейчас ногу сломаю, реально. Покину марганович. Иди, жопка, иди, жопка, иди, жопка, иди, жопка. Жоп... Стоять. Иди да Нет, уже не надо догонять. Ладно, хорошо, я тебе ничего не сделаю. Я тебе ничего не сделаю. Сломал. Шипит. Как у ты бежишь? Господи ты. Смешите, ладно, не буду смешить ладно. Ладно, стой, иди сюда. Лошадь пьет. Мелкий. Нет уже не зови. Я твой компьютер выкинул. Смысле, смысле. Смысл, смысл. Я вытянул про компьютер. Смыссы, смыслы. Вот нету вот, все, Вс, без компьютера живешь. Все, ты переезжаешь. Переезжай. Вольного пути, иди, иди, переезжай. Так вот это моя кровать. Вали, в окно. Это моя кровать. Нет, это не твоя кровать. Ну. Ну. Что? Okay. Ну все, у тебя нет еды. Ты остаешься без... Я... Хакер. Ща погодь я отойду. С вами был Зерн. И со мной был... Мистер Хакер. Вот. Подписывайтесь на его канал. Ссылка на его канал будет в описании. Также на мой Дискорд сервер будет ссылка в описании. Вот, тоже. Это, конечно, подписывайтесь... Он оставит ее. Я, я обязательно всю информацию я оставлю. Ну вот, yeah. всем спасибо за просмотр yeah. и всем пока-пока.